очень гордимся, что с Александрой Николаевной и Николаем Николаевичем большой дружбой связан конкурс «Синяя птица». Я вам бесконечно признательна, мои дорогие и любимые, за то, как вы поддерживаете ребят в самом-самом начале их творческого пути. Трудно себе представить, насколько для них это важно. И огромное спасибо, что вы сегодня их пригласили участвовать в этом историческом событии. И сейчас на исторической сцене Большого театра России появится веселый девичий квартет. Это выпускники «Синей птицы, маленькие, но очень гласистые певицы Катя Прокофьева, Маша Ермакова, Карина Антипова и совершенно фантастическая балалайщница Настя Тюрина. Исполнят они песню подруг Александры Пахмутовой и Михаила Матусовского, которая еще называется «Хорошие девчата». «Веселые и... подруги». Подруги приветливые лица, огоньки веселые глаз. Лишь мы затянем песню, как все спорцы в округе Голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все спорцы округи, Голосами своими поддерживают нас. С уме своей навстречу идем и без оглядки. Когда нас не пошлете, мы весь Жить дорога наша и ребит на ей гонца, и бонсика помогут, и легкую минуту наши верные руки, и девичьи сердца, и вон